Как бы решил не сдохнуть А, и еще один, да они вообще по барабану Ты что, голова-то чугунная Ух ты, блядь, добрый вечер Ты что-то перепутал, родной Ух ты! Блядь. Ну я-то, конечно, с первой таки улетаю Я же, видимо, слабенький У меня чел просто